Хейо, это кушать, зовут это аккаунт Илюхи, Вуди, он тут с нами в Дискорде. Да, здорово. И это последний депозит, сразу открою фейс. Че нам надо? Ну, примерно 5 соток. Сколько это стоит? его. Понимаю. Это будет самый короткий. После <laughs> пожирает, после <laughs> вчерашнего <laughs> пожирает. А это будет самый короткий ролик, да? Походу. О, Возвращение. Нормально. Ну, может быть, не самый короткий. О, это дорого стоит. 70 рублей. Ну, нормально. Ну, как дорого, в нашем Сегодня памяти? без апгрейтов, наверное, контрактов. Не, ну, может быть, контракты будут. Но мало, потому что у нас контракты и апгрейты пожрали. Давай все. Кому-то да не не за апгрейдов около. Красивый скин. Ну, очень а красивый это? скин. А это кусок говна да, не скин еще и дорогой причем тут самое главное то что может выпустить это пришелец а вот эта дорога стоит сколько дань уважения стоит на данный момент с 2 наверное это вот это хорошо нормально на 5 так вывести чтобы пару игр купить себе вот это хреново да я просто посмотрю сколько стоит А 500 дань уважения а нет не так А, ну да, 1700 и 600 это херовый флот. 1700, может быть, две после полевых. Открыть. Мы можем в алкаре 2 филона. Первый филон пошел. О, верно, хорошо. Блин, ну он у меня стоил раньше 700, что ты Понятно. хочешь? Все эти кейсы мы пока пока трогать не будем. 100 рублей, 100 рубликов. Пикачу. Детектив. Жарко. Пожар, пожар. <coughs> пожар. Вызывай пожарных, а то мне жопу гореть будет скоро. 51. О, кстати, шипучка неплохая. О, систи, что у нас есть? Щерек. Щери. Щире. Когти прям разолазы. Не сольет. Звезды. Мне кажется, не сольет. О. Не окно. слил. Еще раз можно. 110 рублей на нафармлю, два раза кейс баттл открою. Сколько это стоит? 27 минус 2 Ну это минус 2 рубля всего лишь. Ну, нормально. Я два раскизбатал закрыл. Мне кажется, надо. Вот О, О XM-ка я... хорош. Блять, это не тайс, а XM-ка. Да, это блядь, не я... тайс мка А второй раз? О, вот это 100 рублей. Нормально. Нет. А. 50, блядь. Mm. Уже знаешь, уже цены, блядь, ниже стали. А кейсы все те же, блядь. Да. Все по той же цене. Ну а что? О, это минус. Чисто чисто вот э, симулятор того, как живется в России. Ой, это самый говдастый скин. <смех> Реликвия. Он? Я предлагаю вернуться. Он мне, по-моему, даже выпадал просто так в КСке. О, нормально. А еще раз можно. О, нормально. А еще раз, понятно. Знаешь, что? Можно вот так вот у тебя раз просто сделать. Сколько? 6 рублей Давай. Да, да. 18-й x3, грубо говоря. 59 рублей, кстати, равно балансе. Нет, Он не, залетел. не залетел. 50, 59 рублей. А? Да, в рюкзаке лежат у меня. Так, что у нас есть за 59 рублей? Биксар? Или блок Давай глэк. Глэк. Глэк. Моя девушка мается тем, что... Короче, этот... выстрелки делает. Ничего. О, 50 на рубль. Да-да-да, давай. О, это круто. А у нас другой дал, мы умеем сливать бабки. 81, нормально. Она, знаешь, она самый крутый план с ей бабки 0,07 открою. Раньше выдавал. А сейчас. А сейчас послал нахер. А сейчас дам. А что 36 рублей попробовать сделать? Ай, повезет, может быть. Я даже да будет не буду баряк. По Хорошо, <зас> он, он зашел. Зашел, зашел. Нормально. 36. 99, 40. Что у нас тут? пока вы еще сотки не поднялись. Нам бы какой-нибудь скин, который бы все зарешал. Да, чего у нас тут? Рублей застыли. Леши хорошо выдал. 40 О-о-вы, выдал. Он один через один, что ли залетает? Вот зашел. Думаешь? Да, зашел. Лол, нормально. Прям на нуле потихоньку помаленьку. че у нас есть? Короче, не знаю. Да что им будет за 60 слей? А, а вот давай Англия рэд может быть. А у нас Чак? Да и, и Англия. Чак red, и chuck, это прям. Давай, давай Чак, а <къех> сначала. Чак. Ой, да сколько стоит? Да, 80 80, это сколько. В общем, нормально. Давай Чак Реда -а теперь. Ред. Ну, знаешь противный скилл? Провязство, открываем. Вот это и вот это противный скин. да. Выживший. Которые и... нам не выпали. Блять. А, да, можно его, а, можно, а можно его на 40 рублей, чтобы 40 бить? Да. Я хочу, чтобы он отбил кейс. Хотя бы отбил. Не, за, не, от... не отбил. На 100% ровно. Да. Извиняюсь за кашу. Да, я сам тут кашу. У нас хватает? У нас не хватает. Блин, помню, как мы открывали изумрудные кейсы на похуй вообще. Просто похую да. нам. Давай магию. Давай магию. Маги. Надеюсь, на комдут. Молимся нахуй. Понятно. ай -а я яй буйство красок. Икра. <свист> Верни мне 3-6. Я хочу погрузчик снова. Верни мне погрузчик. Не вернул, понятно. Пошел нахуй, ты сказал. Правильно, он сказал. У нас, знаешь, у нас возраток. О! Нормально. Живем. <свист> Нормально. Сколько? 5? Я хочу, знаешь, что? А, я хочу взять Двадцать. 20. Не. Хочу лоу-процент поймать. Не поймал. Не поймал. Вот чуть-чуть, блядь, не хватило. Лев, показалось пок... а, ли, увидел кейс военком? Нет. А, не а, это Вен. Показалось. Воен. Это Веном. Я такого кейса не помню. О. Хронический кстав. Нормально. Залетел. Еще раз можно. Во -то -то -то -то. Вообще есть. А вот это, наверное, 2 <связь> Джунгли. Оно стоит 80 рублей. О. О, О залетел. <плэк> Хорошо. Нифу я себе Хорошо. словил. Хорошо. Словил. Может наверное? вот сейчас должен давай на вот сейчас должен определенно залететь залететь должен должен залететь понятно 50 рублей блять знаешь вот так вот я разделаю гадюка вот это 30 рублей 2 процента залететь на сотку. сотку. Угу. Знаешь, на очень хорошо везет в большинстве случаев Но не в данном момент нет не залетел опять на сто с 15 рублей подъем Компак изрел Понятно? Нет. А вдруг поведет? Нет, он опять на остановился. Нет, не на сотке, но остановился. Не на шанс, который нам нужен был. Ура. Хорошие прокруты. Да, ну а вот опять видишь, какая ситуация получается. Выше, чем 155 рублей, он не дал. Да, сот... больше сотки сегодня не выдал. Да, это было последнее, скорее всего, открытие. Потому что, ну, если откроют, то только под запись. Угу. М -м. На самом деле, вот, смотри, что мы хотели выводили, выводить. Мы один раз вывели. Мы хотели бы что вывели. Безлюдный космос вот, мы вывели. Да, вот безлюдный космос мы выводили. И вот, вот, походу, вот после этого у нас и пожирать начал. Ну, у тебя минус большой. Вот, сейчас я быстренько зайду на свой. Вот, типа, вот так вот. У меня 395 страниц, 9,5 тысяч, тысяч кейсов, чтобы... Сейчас скажу, когда я что-то отсюда выводил. Ну, давай отсюда уточнём. Это вот сотка. Чем он тут mm -hmm. выдавал? 272. Контракт. 3500. Это... Mm -hmm. Что у нас это было? А, это я с кейсом выгнал. А, не, вру, вру, вру, Вот отсюда начался мой деп, 500 рублей. <coughs> вот, понимаешь, как все пошло, да? Угу. Uh -huh. Это мажор. Это Кощей. Кощей штаб играл, свой 355. У него под пушка за 100. Нави, 88. Снова нави открыл 100. Нави, 36. Uh -huh. uh -huh. Тут что я открыл? Пикачу. Пикачу, пикачу. Из апгрейда. Крава тигры 20. Он мне вот опять 500 рублей. 700 вот. И все, и пошел у меня жрать. Я их все продавал, продавал, он меня жарт. <coughs> а вот теперь, секундочку. Давайте мы видим вот в YouTube кейс Ну вот это известная личность в ТикТоке, слишком часто его видел. <coughs> чего у него? Вот он 4К на балансе. Грубо говоря. С чего начал? Вот сказать, с какой суммы? Вот у него 20. Два косаря. Два косаря. У него 800 рублей. 300 на шансы вот пошел дракон открывать. и сейчас конечно как раз... Оп, опустошитель 600 еще раз откроет его сливает чуть-чуть он делал процент выпал выпадает как так хм. Он его продает Идёт открывать Рубина, и кот красный. 870. Он его еще раз откроет. Ну, вот только говрок, суть. Ростаренковский. Кромовая паутина. Оп, снова. На две тысячи. Оп. И снова залетел. <свят> а, <свят> не, не залетел, лол. <свят> <свят> Ой. Кашель, чё то На косарь. Лол процент. Ну, не залетел ну так-то не залетел но он отсюда вывел то 9000 вот еще раз идем кейс батл какой-то тип сколько у него баланса изначально был? грубо говоря 252 рубля угу. о уже 6 соток вот вот что у него происходит Угу. И тут каким-то магическим образом. Ну нет, я ему перчи не выпали, но что Ну да. да. А, какого минуса у нас не было? У нас не вот у Артема выпадали перчатки. Ну да, привет. Ножа никогда не выпадал. Никогда. А с учетом того, что у меня деп был. Перчатки выпали при депозите 2000. То есть это, грубо говоря, их полтора. Не два. Mm -hmm. Вот какой-то тип еще один есть. Что-то разыгрывает, разыгрывает. Вот 5000 кейсов 88 выведено. Здесь 27, Ну, баланс 4 рубля. Ролик долгий. Уже 30. уже. Уже тысяча. На 7 минуте у него тысяча. Оп, два авика за 2К. А как? Ну оп? вот это вот, вот это чистый накрут. И все. Ну просто. Четыре кэса может продать и открыть какой-нибудь там себе кейс перчаточный. Ну он пошел еще дальше открыть. Стартрековский. Он ловит лоу процент. Все. Здесь он не словил. На сотке прям. Ну старается с ширпа типа словить лоу процент, если с десяти. Допустим, пушек ширпа. Словить лоу процент может быть на одну из десяти получится, но это не факт вообще Скорее всего это просто будет наебалово Ну так что вот как-то так это Вечки есть батл за Ну вот мы тут разговаривали примерно 4 минуты, а так-то А так-то это просто дикий минус Я депл туда сколько? Я туда уже, у меня минус на аккаунте где-то 6700. Он меня купает? Нет. Но главное, после того, как ты выводишь пушку даже за 20 рублей, он тебе потом еще будет не будет выдавать, примерно неделю. Вот и весь кейс батл. Да, так что надо по-правильному заходить. Да. И поэтому сейчас, скорее всего, кейс батл будет только в роликах. Да. Мы сами туда допить не будем. Минус, в принципе, уже набитый. Куда там еще минусы набивать, я без понятия. Если только при открытии через неделю, то есть один раз в неделю открывать его, Причем открывать заки... кейсы. Закидывать по 200 рублей, не больше. Mm -hmm. Ну, просто он не будет выдавать плюса. А люди оттуда ножи ебашат. А, Даже сейчас. Ну, знаешь, у меня порой такая мысль в голове, типа, так вот куда, оказывается, все мои депозиты уходят. Обнажи людям другим, причем друг, людям, которые просто рекламируют этот сайт и все. И им за это делают накрутку скинов. Ну вот как-то так. Это был Кушай зовут Илья Вуди. Всем спасибо, в принципе, всем пока. Че еще пока.